всем привет дорогие друзья 11 минут прошло от старта торгов Монета фуст которую мы зарабатывали в аирдропе торгуется токен в паре с биткоином у меня вышло продать его на тысяч рублей чистая прибыль продавал по 10 сатошей, цена поднималась до 24 сейчас держится на 14 но я не жалею я вообще рассчитывал что получил с этого дропа 20 30 долларов в среднем но получилось так, как вы видите. Так что никакой это не скам, кто об этом говорил. Теперь мы будем получать по 10% каждый день с инвестбокса. Для того, чтобы получить, пишем сообщение здесь по 40% в день. Играем в дайсе 20 игр на ее степ. Я обычно штук 30 делаю. И в дефи ее BTC и степ USDT 20 обменов ну, тоже с запасом может быть 25 буду делать как таймер в боксе завершается, жмем получить проценты и полученные проценты можно уже сразу же продавать и так каждый день надеюсь курс сохранится еще может быть, пару-тройку дней. И мы получим с вами хорошую прибыль. На этом у меня все. Всем пока.